Боюсь я там глупо утонуть. Что-то есть в тебе. Ой, роскошное И до да одури невозможное, как же хочется. So Ты Знаю то, что есть, то меня найдет. Обними меня, но не за души. Помни вечное, только для души. Как же хочется. Только колется Это мысль моя Что-то На душе моей Королевских ты It's yes. Субтитры а